Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео расскажу про новый интересный проект, называется LogisCoin или LGS. Этот проект у нас идет от разработчиков LPC, Light Bitcoin. Думаю многие в курсе, что он уже и на CoinMarketCap попал и хорошо развивается, то есть мы это себя хорошо зарекомендовала и администрация тоже. Поэтому они как бы запускают второй годный проект, у них уже очень много проплаченных листингов, которые они делают за свой счет. Также, то есть люди уже, скажем так, доверенные, развиваются довольно таки успешно. И у них вот получается новая интеграция, как они хотят сделать блокчейн, скажем так, с логистикой, скажем, с грузоперевозками, судами, скажем так, авиаперелетами. И здесь небольшая, скажем так, краткая предыстория идет, что лучше подсоединить блокчейн и допустим. И здесь подсоединить его и с авиаперелетами, и для транспортных компаний. То есть так будет намного удобнее, безопаснее, надежнее. То есть они пытаются как бы подтянуть свою монету, скажем так, под логистику. Ну, с этим как бы для чего монета создана, в принципе, особо разбираться не будем. Так как, скажем, я уже и на том проекте хорошо заработал, и, и на этом, в принципе, хорошо заработаем. Для нас идея, как же на нем заработать кстати для думаю людей которые будут допустим больше денег инвестировать для них будет важно там белая бумага она у них конечно же есть показывайте как обычно не буду потому что это на час затянется а то и больше также что у нас есть по листингам у нас уже есть проплаченный coin exchange довольно-таки хорошая биржа листинги они оплатили все скажем так моментально также там сейчас еще листинги покажу которые у них есть это будут следующие биржи, которые они вот хотят подключить. Ну, в принципе, точно такие же биржи, как и на ЛПЦ. Поэтому вроде как должно быть все отлично. По дорожной карте. Только запустили проект. Сразу же сколько у них уже, скажем так, всего выполнено. То есть у них сейчас остается CryptoBrands листинг. В сентябре криптопе, Потом будет дальше опять же идти листинги мне кажется что они довольно таки быстро будет и успешно скажем так ставить здесь галочки так как люди там серьезные скажем так проектом занимаются и у них это как бы не первый проект уже поэтому в принципе то что говорят скам блин если, ну, если буду говорить про этот проект скам тогда просто я не знаю можете идти в сторону блин можете там я не знаю подписываться с канала и просто уходить потому что он блин это реально проект те как мы играли что light bitcoin scam плохой проект ну сами можете сейчас зайти посмотреть увидеть те кто на нем на нем только блин я не знаю только дебил не заработал там просто можно было купить монет подождать и потом блин в два раза дороже продать их я говорю, только дебил не заработалось здесь на этом заработать да как не знаю два пальца обосвали в общем по дорожной карте особо Думаю, нам не стоит уже там заглядывать, там, какие там стадии у них идут. Так как нам, в принципе, хотя бы не, первые несколько стадий интересны. Ну, тем не менее, они у них есть. Кошельки на любой вкус и цвет. С этим тоже пока проезжаем. Для нас самые актуальные это под Windows, там может кому-то под э, яблоки. Ну, и думаю, реже всего используют под Remix. Команда, скажем так, разработчиков, как бы у них у каждого есть своя роль, кто чем занимается, можно каждого чекнуть. Но, в принципе, по команде мы так особо здесь останавливаться не будем. Пойдем дальше. Сама награда, как идет на стейк, идет на мастерноду, награда за блок, как это распределяется. То есть, видите, как интересно, идет 80 на 20 то есть у них очень просчитана сама система блокчейна. То есть она у них работает так, что не будет либо инфляции, либо, блин, такого, что начнут потом все сливать свою монету. То есть все захотят просто ее держать, чтобы заработать на этом как можно больше. Но опять же, как я всегда говорил, нужно знать момент, когда зайти, и когда можно будет потом с этого выйти. И как видите, не по всем блокам расписали, какая будет награда, как будет она меняться между стейком и нодами. Ну, в принципе неплохо так получается так с этим мы проехали самого спецификация по себе x11 то есть нам это как бы алгоритм особо роли не играет потому что ну, как бы здесь чисто поз и майнинг то есть думаю нам какой там алгоритм хоть x11 хоть там блин x25 блин. то есть роли нам никакой нету также прорисован какой роль здесь будет Конечно же, Рой сейчас уже, в принципе, поменьше стал. Хорошо подняли те, которые, конечно же, на них потратились неплохо на ноду. Самые первые зашли сюда. То есть, они зашли, взяли ноду и буквально там, я не знаю, за какие-то 2-3 дня они сделали еще столько. Ну, в общем, подняли хороших денег. Примайн, как видите, здесь их небольшой. 197 тысяч. Всего в монет 21 миллион, это в принципе как бы очень даже маленький примайн. Как бы с этим у нас уже вроде бы все. Здесь мы посмотрели. У них тут есть, скажем так, социальные сети, куда можно будет зайти, посмотреть, за ними там понаблюдать. Ну, поэтому пока листаем дальше. На мастерноды онлайн зашли. Опять здесь их Telegram, Discord, Twitter, CoinExchange. Потом, на данный момент, конечно, из-за того, что все курсы прыгают, монета немножко просела. Было сколько она у нас, там около даже 8 пускай долларов, да. Сейчас она у нас, она, как мы видим, ну, грубо говоря, пускай будет около 6 даже. Даже еще меньше немного скинем там. То есть 6, там даже 5,5. Это для нее нормально. То есть по такой цене можно будет зайти там, прикупить этих монет. Ну, конечно, как вы видите, нода стоит, блин, ну, грубо говоря, тысяч долларов. То есть... 1 биткоин. Как по мне, так это дороговато выходит, поэтому лучше всего тогда просто шарит э, пулы заходить, делать шарит ноду. И в принципе блин, удобная вещь на самом деле. Просто скинул сколько есть монет, ты потом через определенный промежуток времени со своих монет определенный процент получаешь, когда с ноды приходят выплаты. Удобная вещь, поэтому, чтобы вы не заморачивались э, как запустить ноду, как ее там настроить, какой купить хостинг. Сколько это будет стоить, там, чтобы не накосячить, просто я оставлю ссылку в Discord, получается, там где собирают шарик ноды, там где можно даже торговать монетами до открытия биржи, то есть, в принципе, такое возможно. Там где как раз я там, то, что я вам говорил, что торгую до открытия. Так что ссылочку оставлю, я, наверное, сам то скину, в принципе, там у них что-то комиссия какая-то там 1-2% нет, не помню точно, то есть минимальная. Это как бы в принципе нормально получается. Это то же самое все равно, что заплатить за хостинг. Так, с этим мы тоже пролетаем дальше. Темка на форуме, да. И здесь у нас довольно-таки много просмотров идет. В принципе, то же самое, то, что и на сайте. Поэтому ничего так особенно нового здесь у нас нету. Так, ну что, ребята, давайте тогда. Пишите свои комментарии под видео. Поддержите лайком. там, Кому интересно, было полезно, там на канал. Будут также новые видео. Постараюсь всем ответить, всем помочь, если будут какие-то вопросы. Но пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем профита, всем удачи, всем пока.